Audi Q7, двигатель БУК, он же касса, БКС и прочий брат. По датчику, по, по температурным датчикам системы охлаждения двигателя. Частенько проскальзывает тема. Посему решил показать. Два температурных датчика у нас g 62 Вот он находится За турбиной Слева скоба Если вот так смотреть Вон она Выдергивается в бок Скобка И датчик поднимается кверху Естественно отключается фишка Для того, чтобы до него добраться, достаточно снять вот эту трубу, чтобы удобнее было. Воздуховод. Бачок желательно, чтобы был закрыт. Антифриз можно не сливать, потеряете грамм 300, если сделать быстро. Завоздушить, не завоздушите, просто потом дольете, ничего страшного. Вот этот датчик ГС-62. То есть по нему непосредственно блок управления двигателя... берет показания температуры второй датчик g83 находится на выходе с радиатора вот он грязный весь точно такая же скобка точно также в бок откидывается и вытаскивается датчик опять же при замене если поставите тазик пол литра потеряете Потом стазика вернете 300 грамм обратно. То есть, опять же, если делать быстро, то антифриз можно не сливать. По Ваккому. Это датчик G83. Потом дам более подробно. По-моему, в 20-й группе, если не ошибаюсь, третье окно. По, Вакам... По... По вакому смотрите. Этот датчик... Г-62, температуру и прочее, смотрите. Первая группа, по-моему, тоже третье окошко, не помню. Ну, там много групп по вот этому датчику. Стоят эти датчики от 150 рублей, не оригинальные. Оригинальные, по-моему, рублей по 500, по 600. То есть, в принципе, не деньги если эти датчики взаимозаменяемые они одинаковые если вот этот выходит из строя включается вентилятор по моему на первую скорость точно не скажу тоже не очень часто с этой штукой сталкиваюсь на принудиловку постоянно включается вентилятор на другом аппарате покажу более подробно постараюсь показать Я обещал добрался до более разобранного экземпляра вот показываю g62 вот этот щелчок вынимается и вынимается ну давайте в принципе сейчас покажу вот пошла такая пьянка Вот он. Уплотнительное кольцо. Он серенькое. Естественно, желательно все почистить перед установкой. Тут уже кто-то герметик втуливал. Ну да ладно. Потом опять же втуливается вот так. И скобой зажимается. Г83. Вот он, который. Точно по такому же принципу вынимается. Вот вопросы, спрашивайте.